Всем привет! Вы на канале компании Радио И сегодня мы рассмотрим радиостанцию iRadio -Радио 420. В комплекте у нас находится непосредственно само тело радиостанции, аккумулятор, антенна, зарядное устройство клипса и тимляк. инструкция также в подарок прилагается гарнитура Габариты данной радиостанции 115 на 55 на 30 миллиметров, вес 190 грамм. Сверху мы видим два регулятора, один из них отвечает за громкость, второй за переключение каналов. Разъем под антенну и индикатор приема передач. Сбоку три клавиши. Это клавиша передач, отключение шумоподавления и программируемая клавиша. С лицевой стороны находится динамик и микрофон. С другой стороны разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования. Снизу на аккумуляторе гнездо для зарядки аккумулятора, а также светодиод индикации заряда. Частоты 400-470 МГц, 16 каналов заранее запрограммированных, в ЛПД и ПМР диапазонах. Аккумулятор литийонный емкостью 3600 мАч и температура работы от минус 20 до плюс 50. Присутствуют следующие функции сканирование, режим энергосбережения, голосовое управление, CTSS и DCS тоны а также ограничение времени на передачу. Радиостанция iRadio 420 отлично подойдет для эксплуатации как начинающим пользователям, так уже и опытным, благодаря простому управлению и хорошему подбору функций, среди которых нет ничего лишнего. Это устройство обязательно пригодится как охранникам, так и любителям экстремального спорта и всем, кому необходимо хорошее качество связи на расстоянии. iRadio 420 сочетает в себе хорошие технические характеристики и имеет демократичную цену.